Похоже, новый вирус в очередной раз возвращается, причем в более тяжелой мутировавшей форме. Количество больных в крупных и малых городах России вновь растет день ото дня, и власти вводят отмененные ранее противовирусные ограничения. По словам Сергея Собянина, у 90% больных ковидом в Москве выявляется новый индийский штамм коронавируса. Самое неприятное-то, что эта дельта, мутация COVID-19, быстрее распространяется и проходит у больных в более тяжелой форме. Сопротивляемость организма вирусу осложняется тем, что теперь человеку нужно вдвое больше антител, чем для противостояния ухоньскому штаму болезни. В связи с этим количество госпитализированных пациентов увеличивается. По сути, мы начинаем заново проходить эту историю причем с более тяжелыми последствиями, отметил московский градоначальник в интервью Первому каналу. Мэр столицы добавил, что за два дня больными заполняется 600 кайкомест, что соответствует возможностям больницы в коммунарке. Сейчас в Москве имеется около 17 тысяч коек для инфицированных пациентов, в скором времени число таких мест возрастет до 24 тысяч. В ежедневном режиме в действие вводятся новые больницы и корпуса для лечения больных коронавирусом.